Здравствуйте, друзья! На днях я купил этот планшет, чтобы показать вам мои песни. Это песня Blame the Pumper". Нету, нету, есть. Но за монету. Нету, нету. Будет, будет. Утром будет, не судит. Ну а если вдруг разбудет? Нету, нету и не будет. Обойди хоть всю планету. Нету, нету, нету, нету. Что бродит по Европе Дома вы найдете в шопе Ну а если в шопе нету Значит только за монету Сантехника стала надо скорей По морде прикладом за то, что еврей мой импортный краник забыл заменить Сантехника надо за это казнить Нету будет, будет нету Что за черт? За сигарету надо показать монету ну а если вдруг осудит, значит, Родину не любит. Значит, будет там, где нет. Завтра буду там, где нет. Куплю для всех монету Ну а если вдруг осудят Я прощу, скажу, что будет Если нету, скоро будет Будет звон на всю планету Сантехника стала по праву сиять Технической мысли пора доверять Импортный краник по воле нужды сморкает без горячей воды.